Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим куриную грудку в медовом соусе. Не забывайте подписываться на мой канал и следить за обновлениями. Для того, чтобы приготовить куриную грудку, нам понадобится куриная грудка весом около 800 граммов, можно килограмм, 3 столовые ложки подсолнечного масла, соль, четвертая часть стакана горчицы, четвертая часть стакана меда. Это где-то по горчице 2 столовые ложки, меда 3 столовые ложки. И порошок кари пол чайной ложки. Приступим к приготовлению. Для начала включаем духовку разогреваться до 200 градусов и будем готовить соус. Для этого смешиваем ингредиенты мед, горчицу, порошок кари. 3 столовые ложки подсолнечного масла. Можно в принципе брать и сливочное растопленное масло. И хорошо солим. Должно быть достаточно соленое Все перемешиваем. После того, как мы приготовили соус, можно укладывать уже курицу в нашу против. Берем противень. Если у вас керамический противень, напомню, что керамика остается только в холодную духовку. Берем соус. Смазывать уже против не нужно ничем. У нас есть соус. Мы смажем его соусом. Когда смазали дно, укладываем нашу грудку сверху хорошо смазываем соусом. Мы смазали тщательно нашу грудку, у нас осталось еще немного соуса, мы его оставим и отправляем в духовку мясо наше на полчаса. Через полчаса снова смажем его соусом. Курочка наша уже запекалась полчаса и мы снова ее поливаем соусом. Вливаем соусом, остальным, что у нас осталось, хорошо, щедро. И отправляем снова в духовку на полчаса. Наша кури... куриная грудка в медовом соусе готова. Приятного аппетита и не забывайте подписываться на мой канал.